Идем снизу вверх. Ну, некоторые вообще говорят, спереди голене не надо массировать, потому что мы массируем с той стороны. Ну, болезнь на это у каждого болезнь, здоровья, да. Да, как бы кость, но на самом деле тут и мышцы тоже есть. Поэтому мы ее все-таки массируем, но не будем разделять, ну как бы отдельно по секторам, да, по идее бедро, сначала там больно. Поэтому сразу все вместе делаем. Вот, растираем опять, парадольно. Обходим вокруг коленки по кругу, Разложим. здесь растираем внутреннюю часть, внешнюю, теперь поперечно, так быстро быстро, это коленкой вот это растираем, под чашечкой растираем и не забываем, вот, вот мышцы крепится, угу. вот здесь впереди, вот это вот. Подъем? Ой -ой -ой. Больно, что ли? Там зона щедрости. Щедро. Вот, вот, где ну, щедро, что, щедро. Щедрость поболевает. Щедрость подарим сейчас. Так, Нет, зона щедрости а означает, что вдруг пригодится. А вдруг пригодится это люди, которые склонны вывозить вещи, старые не выбрасывать на дачу. На чашечке вот здесь. Либо э -э щедрость заключается в том, что не готов делиться эмоциями. Какая же эта щедрость, не готова делиться эмоциями. К И все уводим в пахловую зону. Теперь, ну, как бы вот прищепку нашу, да, держим, отводим от косточки, мышцы в стороны. Да, ну, голеники. Ну то, что светом Света, Света не делала, но она вот так вот у нее делала. А это а там зона нервного истощения. Косточка это. Чашечки. Чашечки. Чашечки, да, У -у -у. вот. Мы ее так обводим, да, вокруг Плод так достаточно. И теперь чашечку так вот расстеслили и поджимали в одну сторону. Вот она там пружинит так. У -у -у. Не резко только. В другую сторону. Вверх вниз и теперь опять делим бедро на внутреннюю часть угу. идеальную разминаем этот снизу вверх и внешнюю чуть-чуть присели теперь бедро все вместе вспоминаем те же самые движения что делали с стороны движения те же самые да? да пока те же самые идут 1 один, один, раз. Okay. теперь берем вот мы делали вот такое помните на ноге. Uh -huh. развели пощипнули и подняли вот но здесь и за кости не получится поэтому просто пальцы здесь идут по косточке да а мы вот самую проножную мышцу с двух сторон лапа леопарда да лапа леопарда Дошли сюда, а будем? отодвинули мышцы от э, этой, тут, как правило нависают мышцы, вот тут, вот туда, поэтому мы их все время вот вверх поднимаем, поднимаем, галифей. уши называются вот здесь, галифей с этой стороны. И теперь вот этот прием продолжаем до конца. Следующий прием, этот мы опять берем, подняли и потрясли вверх, подняли от кости как вот приподняли и потрясли. Ну, здесь такое не делаем, потому что кость сверху находится. и дальше всю ногу лаподяпарда промассировали. далее, ну как бы в абсолютной практике, да, то здесь побольше всяких вот таких удвижений да, на одном месте, побольше внутри Растираем так до покраснения. Пельок снаружи. Если где вены выступают, там помягче обходить эти места. да? и теперь выжимание. приподняли, тут помягче чашечки, дальше опять плотно. Теперь делаем вот так вот руку получается такой пятиугольник и ставим на чашечку вот как раз попадаем на пунктурные точки и провибрировали подражали чашечку прикольно теперь подражаю в другую сторону также 5 сделаем прикольно а вот такой еще прием забыли когда вот по по внутренней поверхности, да, у нас да? Да, вот такой 8, да. У вот. вообще какая-то. нога вот так, чтобы нога шаталась, mm -hmm. бедро шатается. И далее нам понадобится, ну ладно, обойдемся без этого, либо полотенце кладем сюда, либо там просто дополнительно на, да. а может... на плечо, потому что... Да? да, там просто еще полотенце где лежало. А вон, вон полотенце белое. Да, на плечо. Далее поднимаем ногу, пойдем на плечо. Не дуешь поднять? Да. И теперь отводим мышцы от ноги вот так вот вперед. Мне кажется, я на гинекологическом столе. похоже. Два Теперь спрессовали вот так вот. Плотно. Вот, Леха, без наших. идем. И вниз. Там еще зеркала не хватает. Зеркала. Да, Прыгнести. Да. Видео никуда не выкладывается. А да. ухо можно игонечко пальчиком. Почесать, да? Почесать, Вспотел, если то вы. вытереть Хороший лимфодренаж такой образом получается, плюс э, нам помогает э, гравитация. Отток, отток, да. Вертикально выносит можно должно сказать сплотить. Вниз, вниз, вниз, вниз помогаем. И теперь прием такой вот. Мы входим сюда, мышцы раскатываем в одну сторону, а, ну, в обратную сторону. По кости вот, туда. Это уже Светланин прием по кости, мышцы по кости, да? Ну, ну, так или совсем... иначе. Ну отчасти, да? Ну. Отчасти, да? Так или иначе, где да, там разных массажах есть, да? Теперь в вот эту сторону, вот такой с, с ротацией. Вот, как он сортируется. И теперь двумя руками одна пошла, вторая, одна, вторая. Хорошо, одна. что вы ноги только трогаете. Почему? Я говорю, у меня ощущение, что я лежу ноги в кинематологическом кресле. Мы учимся, тренируемся. тренируемся. А у кошера, знаете, как учат руку ставить, рука у Так да? Да. Два пальца, один от тапуля. Ну, так обычно заходят. Товарищ дружили мы с тобой. Боксом велю заниматься. Вот Ну интересно же, как? Я рассказывал, два пальца заводишь. Она вся она на эти пальцы залазит, так mm -hmm. хорошо. Но это привлечение детское, конечно, mm -hmm. чтобы нас раз это... Боксом любил заниматься. Ну, он сам по себе, бокс... он боксом занимался, любил. Mm -hmm. Так, вот теперь... Mm -hmm. Про эти я рост, я этот, этот вверх, это потому что на клиторе еще. Да? Нет? Да. Ты не запоминай, Юра. Ну, там, это мы коснулись сексуального массажа, uh, этот, uh, есть сквирт-массаж такой, сквирт, не знаете слово, да? да. Ты, ты знаешь, а что ты пробовал? Это не танец, так называется, сквирт, как не, не, пчелка не, не. танцует, нет? Масс... Танец, тверк, называется. А, точно. тверк. Сквирт, да, это, это слово а, брызгать. Ага. Да, то есть, там делается массаж такой, что женщина организмирует, из нее прям стурят, <laughs> на метр-на-два вперед. Да. Угу. Да, это очень яркий разгаз. В основном достигается да, руками, пальцами, потому что это просто, другими способами тяжело его достичь. Теперь, ну это отдельный семинар у меня, если хотите, потом запишитесь. Такой модель нужна. Нужно подумать, кто модель будет. Если Светлана, мы согласны. Яркие впечатления. У меня Давай. у самой была реклама. А так, ну, Такой, да? Не, у меня, когда я привлекала первых клиентов, да, у меня было искусство доведения женщин до да, оказания. Вот прям перли только в путь ко мне. Доведение кого? Мужчин. Женщины. Женщин? Да. А мужчины же не умеют, это многие делать. Поэтому они перли ко мне на обучение. А, ну, да? Так мы, мы еще поговорим еще. про это с тобой, по этой программой. Потом. А, сейчас по очереди сделаем, потому что придется вот такие упражнения делать. Ну, изначально у нас подушка лежит под коленями, потому что когда приподнято бедро, расслабляются мышцы живота. То есть нам различные напряжения не нужны. Теперь берем ногу, сгибаем на нее. И таким образом мы тянем все задние мышцы вдоль бедра, больную. Если э, у нас если поднимается та нога. Да, то мы, мы делаем упор такой, такой заход. Да, вот и а здесь не тянется, Нет. а вот так вот так тянется. Вот потихонечку медленно так подтягиваем. Остановились с той стороны. Теперь э, нам сейчас надо будут все мышцы, соответственно бедра, вокруг всех сторон растянем. Потом э, возле колена все мышцы растянем. Значит, теперь ставим перпендикуляр голень к бедру, бедро к телу схватили за, сбоку за колено да, и прокрутили так вот медленно туда-сюда вот мы чувствуем, ощущаем вот этой рукой да, где что-то не так, где что-то там болит такой вот задний такой массаж да. так, может, так, знаете, хаотично делаем, чтобы человек не догадался, что конкретно вы пытаетесь сделать, потом неожиданно пробиваем руку ногу рукой, только не всей рукой, да, а плоскостью иначе будет на, на болевой прием. плоский ладони подвели, Тут на экватор положили и выдавили. Дальше развернули в другую сторону. Тут у нас была вот так стопа, да. Теперь в ту сторону. Вот на пальце давили, прям на нее в нее входим, в тело. А этой рукой давим на чашечку. И разминаем мощно, энергично чашечку. Спрямили ногу и положили ее теперь сбоку. Вот здесь вот примерно градусов ну, 30 надо относится носи сбоку. Потом в эту сторону. Вот у здорового человека бедро ложится вот тут прямо на стол. И вот так тоже на стол Ой -ой -ой. ложится. Ну, по крайней мере, у меня ложится. Ай. Вот, видишь, вся, я думал, я неизлечим могу. Ну, этот, как его, копчик. Это точнее, кресец. Вот, да, ну, так называемая пассивная гимнастика у нас, ну, дело. Женщины же гибчи. Женщины, в принципе, гибча, да. Ну, хотя это не обязательно. Кто как занимается. У меня, например, вот так вот легко ходит. Ну, да? а у меня, видишь, болит. Вот здесь, вот. Да, вот здесь, вот это мышца. Эта мышца просто ее сайдет. Ай! Вот, потихонечку. А! Ай! Ай! Вот ой, ой, ой. Здесь не только не в чашечку даем, а в бедро, ай, чтобы не колено. Если не сгибаюсь, то может нам грунтно давить. Ай. Вытишь, пишешь, все нормально. Расшатали. А теперь колено гнем вот в эту сторону. Поза полулотоса. Вот так захватили, противоположную ногу держим, чтобы не поднималась, и Ой, да, да, да, да, своим корпусом да да, это, что -то, это что? -то, как, как, как это? Тайский? Фак, тайский, ну, ну, да, знает, на, окошко, окошко да. Перехватываем руку и об свою грудь, разворачиваем в ту сторону. Вот. А теперь усиливаем эту формулу, пальцем придавливаем вот эту мышцу в противоположную сторону. А? То есть мы ее растягиваем мышцы, поднимающие вот эту большую фасцию бедра. портняжная Нет, не портняжная mm. Она рядом находится, да. Mm. Там вот она должна быть на рисунке, потом покажу. Ну, короче, мышцы, поднимающие вот так вот ну, Вот спереди она. Спаз что-то. Вот, Держим. И теперь на растяжение. А! Вот мы ее. Ее Она ай! даже, ай! даже ай! может щелкнуть. она крепится прямо к уголку, к переднему уголку. Этого, Где малая ягодичная. Кажется, Псуас что ли, она называется. Малая ягодичная вот здесь находится. А, а не это не вот. Вот она такая, размером с ладонью такая, мышца. Вот мы ее растягиваем, вот так вот мы ее растянули И ее прижали по вашей сторону. То есть вот сюда, на меня Осторожно, вставь, только не залезьте Вот, мы расшатали Напрягатель широкой вот, да Это она Теперь мы берем само колено Вот там есть рисунок колена У него есть... Между хрящиками, не так называемый да? Это еще под оплодотворительным хрящикам вставлено внутри снаружи. То есть внутренний медиальный. Вот мы его находим на сгибе, ищем сгиб. Вот он прям сгиб, вот он. Вот Пальчики придавили плотно, расшатали и туда вставили. Теперь латеральный. Ищем вот опять на сгибе, большим пальцем наказательным. Вот нашли и вставили. Чуть-чуть, там даже не сильно, да, вот так, слегка, но то, та чашечка там чуть устала, да, прикольно Вот, на этом мы потренируемся сами, потому что дальше не запомните, и потом продолжим, потом продолжим вещание